Да, что -то тот видос начал превращаться в челлендж. А чем мы дизигнеры хуже? Тоже могём. Правда, вообще не выкупая, что значит тысяча минус семь. Но сделаю вид, что я шарю за ваш токийский гуль. Погнали.